Мы продолжаем рубрику Реальный отзыв в студии Лена Цыганокий э, У меня в студии в Варвея ТВ наша путешественница Виктория Нестеровская. Поговорили мы о Кипре, о том, где можно позагорать, где какой пля пляж, чем кормят в отелях и за пределами где можно вкусно покушать. Ну а сейчас у нас небольшая спортивная пауза. У нас будет блиться прос вместе с планкой. Потом приглашаю Виктория мне сказала, что я не знаю, как это делать. Сейчас будем учиться, в общем-то я всех приглашаю вместе с нами, в офисе, дома, не знаю, где вы находитесь Давайте, присоединяйтесь, у нас будет всего 30 секунд и такой небольшой блиц-опрос <соединяйтесь> То есть мы как, как отжиматься, то есть да на ровных ручках, получается, стоим, но не отжимаемся <соединяйтесь> И отвечаем на вопросы <соединяйтесь> Ну что, готово? Ну да, давай, Давай Так, ну что, море да. или океан? Море Хорошо. Горы или море? Море. Ну, логично, в принципе. Турция или Кипр? Кипр. Песчаный пляж или галичный? Песчаный. Европа или Азия? Европа. Отдых с друзьями или самостоятельный? Самостоятельный. Высоко или низко? Высоко. Хорошо. Куда в следующий раз планируешь поехать? <связать> Италия. А, то есть наши предложения <связать> по Кипру были не Нет, Кипр. Мы однозначно возвращаемся еще много-много раз. <связать> ну, мне подсказывают, что 30 секунд уже прошло. Спасибо. Ну, как ощущения? Отлично. <связать> Отлично? То есть так размялись? Бодренько. <связать> бодренько. Ну, вот. Пишите в комментариях, как вам ощущения после планки. Вот. Ну, нам понравилось. Хорошо. Ну, а теперь мы перейдем к такой теме. Она, к сожалению, очень актуальна в этом сезоне. То есть это задержки рейсов. И начиная с майских праздников, да, как бы вот сезон такой, как никогда. Вот. И я знаю, что у тебя тоже была задержка рейса, вот последнее путешествие. Вот мы с тобой, да, за кулисами пока говорили, то есть столько лет, лет да, летают, да? За 10 лет первый раз у меня такое как бы произошло. И как-то, ну, я нормально реагировала. Спокойно, без эмоций, поэтому вроде бы хорошо все пережили. Вроде все хорошо. Ну, на самом деле, поделись такими, знаешь, своими, да, вот, то есть ты говоришь в первую очередь, да, нужно успокоиться, потому что, ну, действительно, самолет быстрее от того, что мы начнем нервничать, да. он вылетать не, не будет. Вы но ну, ну, да. да. в силу моей вообще профессии, моей работы лечить вообще нельзя никогда, потому что я, я человек, который работает с персоналом, и мне нужно их еще успокаивать поддерживать, да, да. И поддерживать. Поэтому для меня очень важно самой сохранять это спокойствие. И я понимаю, что в жизни есть определенные обстоятельства, которые от нас не зависят. Независимо от того, мы очень этого хотим или мы этого не хотим, не хотим. но они почему-то в нашей жизни случаются. Соответственно, если это произошло, нужно к этому спокойно, ну, как бы, просто относиться. Из-за того, что вы будете какие-то жалобы писать, да, кипишевать, бегать по этому аэропорту, ждать, где же мой самолет. Хотя мне об этом Катя сказала в час ночи, да, рейс у меня был в 7 утра, 7 утра. и мне в час ночи сказали о том, что у вас рейс в 6 вечера, это даже, ну, то есть это целый день, чтобы вы понимали. Да, да. Когда я спросила мне все-таки ехать на вечерний рейс или, или на утренний, утренний. Катя говорит, э, тур, тур-оператор, туроператор да, да. Они не подтвердили, поэтому мы вам рекомендуем, конечно, поехать утром. Потому что бывает такое, что все-таки утренний рейс. И вот я приехала с самого утра, это как раз был э, футбольный наше мероприятие. Я приезжаю утром. Ну, кстати, тогда еще это было такое, скажем, дополнительное. Почему? Как бы и так были сбои да, в рейсах, да, и плюс еще тоже дополнительное. Очень дополнительно. много да, было туристов, соответственно. В, ну, как бы из-за того, что было в Украине проведен, в Киеве проведен этот матч. Я захожу в аэропорт, и в 7 утра эти болельщики, они спят просто везде. Ну, правильно, отели были дорогие. Да, я уже не говорю, что все ну как бы все сидушки, они были все заняты. И на полу, потому так как пока, там все спят. И ты Что ты, ты делала? делала? Чего не делала? До 12, до 12 часов их уже всех вывезли. Uh -huh. То есть они уже проснулись. Я, ну, мы приехали в аэропорт, да, я приехала в аэропорт. Э, информации никакой не было. Ни в нашем перевозчике, не помню, как называется. Браво, наверное. Да? Бр... Э, нет, не Браво это был другой Лионер. Air, uh -huh. да. мы обратили, я обратилась в компанию ЯНР, сказали, что мы пока не знаем, информационное бюро тоже пока ничего не, не знают, они сказали, смотрите информацию на, на табло. Да, поэтому, учитывая то, что информации никакой не было, я предположила, ну, окей, раз нет, все равно это будет на вечер. Домой я ехать не стала, потому что мало ли, возможно, перенесут все-таки не на вечерний рейс, а сдвинуть, и мне об этом опять никто ничего не скажет. В моем случае мне повезло в том, что Катя меня предупредила. На наш рейс, который вместе со мной туристы ехали, они приехали утром, и они даже не знали, знали, они были вообще дезинформированы о том, что а, просто их рейс перенесли. И, соответственно, ну, некоторые уезжали, некоторые так и оставили в аэропорту, да, ждать своего рейса. Я тоже остала в аэропорту, как бы кушала, ела, читала, смотрела фильмы в это время. Ну, как-то нормально. И потом все-таки в перевозчики, да, узнала информацию о том, что моя фамилия есть и действительно рейс уже вечерний, и я просто его ждала. Просто его ждала. Ну, то есть такие у нас, скажем, да, будут рекомендации. То есть, во-первых, не нервничать, во-вторых, <с> <с> да, во-вторых, все равно держать руку на пульсе, то есть не расслабляться, да, как бы контролировать время вылета, то есть это можно делать на табло, это можно уточнить у авиаперевозчика и, конечно же, у турагента, у которого Знаете, вы, вы сами ответственны за то, что вы делаете. Даже очень многие люди, которые начинают обвинять кого-то, вот там турагентство не предупредило. Вот, мой менеджер не предупредил Вот они плохие, потому что они этого не сделают Но в то же время, если вы не возьмете Ответственность за эту ситуацию э, Только вы будете в этом страдать И только вы будете потом виновны Ну, на самом деле, просто действительно Не каждый может в час ночи что-то перепроверить То есть, да, ну, как бы понятно, что с одной стороны Троген должен быть на связи и Действительно было такое, что и мне дозванивались То есть, и там, да, как бы и на офисные То есть, потому что действительно какая-то информация Могла приходить поздно ночью и, Ну, и банально человек может спать тот же менеджер да, просто да. не услышат. То мне, да. то, мне тоже повезло в том, что в принципе вот они как перенесли больше не переносили. Mm -hmm. Были другие рейсы, летели в ту же Турцию, Тунис, да. ребята. Таким прям вот они приехали на 12, им перенесли на 3, потом еще раз перенесли еще. на 7 вечера. Mm -hmm. Это, мне кажется, еще хуже. Потому что если у тебя уже раз перенесли, ты уже хоть один, ну, ты уже хоть понимаешь и знаешь, что да, вот 6 часов, окей, я жду это время, но я знаю, что я уже вылечу. А вот другие были перелеты, когда им переносили несколько раз. И люди вот сутками сидели в этом аэропорту, ожидая, когда же, ну, то есть их рейс появится на табу, на табу. Да, ну, еще бывает, когда уже проходишь саму регистрацию, да, ты уже в зале ожидания, то есть здесь ты можешь как бы где-то даже выйти, Будь то есть понимает, да, то есть да, где-то угу. там, конечно, э, ну, мы говорим сейчас для наших зрителей о чартерных рейсах, да, но понятно, что это, если какие-то уже более задержки более чем на сутки, вот, соответственно, тогда это нужно делать отметки, да как бы и уже ну скажем если теряются какие-то ну, полноценные ночи прилетаешь прямо на следующий день то уже ну что меня mm. больше всего обидела потому что меня практически забрали два дня Да и назад что... вам раньше да. перенесли а, назад да. я думала я так надеялась что мне назад сделают позже да я тоже прихожу вот вечером потому что я в 12 должна была уехать с отеля и мне говорят что я вообще должна уехать час ночи а у меня еще ничего не собрано я даже подарки еще не купила потому что я рассчитывала это с утра утром да, да. И я конечно очень расстроилась потому что в связи с этим э, э, переносом Перелёд. да я практически потеряла Два полдня. Ну, да, получается. Две половинки. Да, ну, это же чартер, и вот, как бы, тоже не угадаешь, да, когда ты летишь туда, получается, тебе задерживают, то, естественно, да. к туристам, которые назад возвращаются, им как раз переносят и на позже, вроде бы, как бы, хорошо. Хотя иногда бывает, у кого-то назад тоже планируется какое-то, там, или путешествие, или следующий перелет, или еще что-то, и тоже, вроде, как бы, не раду. если на позже перенесешь. Но это, конечно, есть особенность чартера, потому хочется пожелать всем. Я, кстати, последние два раза тоже нам переносили время и туда, и назад, причем, ну, как бы, направления были другие, это Египет и Барселона, и вот, знаешь, мы едем в автобусе, вот я как раз хотела сказать, мы на, на обратную дорогу ехали, и нам в автобусе говорят, вы знаете, ваш рейс еще из Киева не, вы, не вылетел, но, это, да. как бы, да, но мы вас везем, потому что вы должны уже быть в аэропорту, чтобы, да, как бы, не было, ну, скажем, уже дальше никаких вопросов, uh -huh. мы не знаем, во сколько это точно будет, вот, потому действительно сразу как-то расстраиваешься, а потом понимаешь, ну, то есть, есть, так есть, и уже решаешь, что себе делать дальше, потому хочется всем нашим зрителям вам, Виктория, пожелать, чтобы вы рейсы не переносили, чтобы вы летали вовремя и всегда отдыхали с, хорошим, с хорошими пиццеплениями. Спасибо вам огромное. Ну и ждем в следующий раз нашей рубрике «Реальный отзыв». Спасибо. Спасибо вам, Лин.